Наконец-то мои грязные ручонки дошли к варзону. С Хэллоуином. А, Хэллоуин кончился два месяца назад? Странно. В конце, как всегда, очень секретное и смешное видео. Приятного просмотра. Давайте. Угу. Не хочу я схватку, там что-то новое вон добавили. Призраки какие-то летают, твою мать. Тыквы ебаные. Ну вон, привидение верданское, пта. Да, ну давай. Внимание, в привидениях Верданского вам могут встречаться пугающие мне посрать. яркие вспышки. Мне рюки, посрать. Звуки, мне посрать. Вы хотите продолжить? Мне абсолютно посрать на это. Что там за скримеры? Там какие-то вот эти писюльки вот эти вот. Писюльки вот эти вот. Ты хочешь <свист> мне сказать? Или <свист> что? сейчас. сейчас, сейчас, сейчас. И будут эти... О, какая легендарная, человек. Я бегу, помогу. Уничтожен. Ты Добил его? Да. A <ских> <War> <rzeczy> стреляй. О, что это? Что это? Что это было? Я слышал... Ты! Проверим, где, А, что это за черня? Убери ее! Бля, эта красная херня непонятная на пол экрана Я слился, сзади, да, тут па -па, два, тут два, два, два, шиш! два, два Пошли от нахер кто? да, там кто-то шерудит, шерудит, шерудит, текай нахер Что Уйди от меня нахер Мои, что происходит? Нахер, пошли отсюда Что ты кричишь, бля? Кровяка, Отсюда. Вот это музо! Вот это да, пошла жара. В этот магазин нам надо баку купить. Может осторожно. Твою мать налево! Если большой страх, это плохо. Если него. А вот и цели! Заработал! Вон, вон, вон, вон! Так, посмотрим. Короче, я сейчас буду сраться от этих садов. Твою налево, мать вашу! Че? Псикалась? Хе-хе. Я... Где я? О! Посылка комплекта в урок будет. Иди! Помогай! Вот это, вот это, вот это жесть. Вот это жесть. Чисто хай-топ, тут меня душат. Да не интересен Варзон, явно в текстурах мне и тут хорошо. Ох, жесть. Вот это прикол. А где я? Еще один... А нет, я вышел из-за текстуры. Я ты видишь это? Ты это Я ты вижу. Это реактор тони старка. Начинается новая ну, Ты видишь, что вот происходит? Интересно. А тебе да, есть еще шанс. Оба. Вот это приколы, хорошие приколы Давай, вот это Я посолю Не, это не вариант, они здесь наверное сидят Эй! Пихай! Бля, ты Возьми, Еще один там же, там же, там же, там же Да ты ты? Да ты у удар делай Блин. ты Твою мать А что такое? Что? из-за тебя Что это такое? Ты видишь, ты видишь это? Что? У меня, короче, мясо чуваков забираются вот эти штуки. Невидимые чуваки. Два чувака не вижу Что за хрень? Варзон вот этот, ох уж этот варзон. Так в текстурах я лажу, то еще что за. Херею. GG Ой, я чувствую, будет весело вообще играть с таким пином. Что ты думаешь по этому поводу? Ты слышал, что я тебе сказал? Нет. Так и думал я. Не понимаю. Да. Ты чё приканул, блядь? Да. Сейчас как там, бляха. Надо мне давать я по девочкам Я, значит, себе высадился тут пришел какой-то гад Разворовал Серьезно? Да иди к монаху. О! Поменял это дерьмо, которое стреляет перстами, на... Очень классно, быстро бивающий МП5 Враг запустил МППА, мы на виду! О! Это тебе карма! карма да а ты что думал ты думал да <свист> вот так а эй не хлопче так не пройде <свист> я чуть ли не потерялся а не деньги осторожно <свист> <свист> мы <свист> заодно <свист> Давай, дой, дой, дой, дой, дой. Надоели, надоели тысячи долларов. Давай ещё надоели. Ой, ещё надоели. Ерди меня, Тут был, тот был оранжевый сундук, там где была супер-классная броня. И еще две тысячи долларов. Шо ты, шо ты, шо ты врет? Поняту, да. Ух ты, та! би, би! беги! Друг! Беги, беги! В подсобку, в подсобку, в подсобку! Ты чё? Друг, давай! Я, я верю ты, что ты Чувак, там зомби, там зомби! Там зомби как бы! Если четыре взорвал! Друг! Ты прям вот так прям мили... Ну а дальше идут никак не связанные с собой моменты, и мы почему-то играем на другой карте. Почему, не спрашивайте, я, я не знаю. Что? Что? Что за черт? А. а, о, а, я понял. А, Все! я в принципе понял. В принципе... Да-да-да, погужь. Опа. А, ну да, все, я понял. А, пока, все, давай. Пока. Удачи, Вордон, давай. Да, угу. да, конечно. Хорошо сыграли. Разминка окончена. Никита Вордон. Это какие-то там аномалии. Тут так светло, необычно. Как уже ты не. Неопр покинули чат. Ну нахер я пошел налево. Два чела. Есть, есть. Полет не удался. Не, Давай сломали вертолет. Вот такая нарезочка получилась. Жду не дождусь, когда дойду до варзонбасифка. Там столько контента. Это будет скоро. Наверное. Ну, зависит, конечно же, от лайков. А? Байт какой. Вы мне лайки, я вам новую серию. Нарезочку называйте, как хотите мне вообще без разницы. Давайте подумайте над предложением. А сейчас-то самый смешной момент. Угу, давай. Миодзуки, ты проснулся. Ройнфрек. Ройнфрек. Давай, давай, битва железа. <OULD> nuevka, какая... проверка железа! Я, пляха, специально вышел, А ты мне опять говоришь, давай проверка железа, вы хрен. Ну я же говорил тебе тогда... Напоследок понял? Я же говорил тебе тогда... Что Да-да, ты просто из-за своей... что с этим режимом? Ну давай давай поговорим, попробуй вытравдайся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 Да и похрен, пойду поем что ли?